Давай, понюхай. Нюхни. Нюхни. Чеб... Нюхни чебреца. Друзья, вчера при посадке... Да, я понюхаю. Нет, это не чебрец. Да, я с ковидом не могу... Да, да видишь, болеет ковидом, капитан оптимизм. Я приземлялся, друзья, вчера. И такой яркий запах чебреца был. Нет, не он. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта. Второй день на чемпионате мира по планерному спорту, летим, вчера мы были третьими по скорости, но четвертыми в общей таблице, потому что нырнули немножечко под финишную линию, получили 13 очков штрафа, это стоило нам третьего места, ну ничего, будем исправляться, готовим планера, взлетаем. А еще мы можем эти и слушать, друзья, если настроение есть. А. Так, включил камеру. Оп. S10, ты выключал прибор? Нет. Он выключен был. Ну как это может быть? Не знаю, я его сейчас включил. Я сейчас проверил перед взлетом, S10 вот сейчас включен. Это, если включен, хуйнейдж должно было 1.0 и 1.0. 10. Уж сидя А. Мне говорят, что GoPro это хорошо, но шляпа это намного лучше. Но со шляпой обязательно, конечно, можно солнечный удар получить и. Надел шляпу? Да, надел, конечно. Поехали потихонечку. 52-ю откроется. Ага. 52 минуту. Шасси убираю? Убираю. Шасси убрано. Чуть, чуть не с моими шортами. Да? да. А ты что, зачем ты в шасси шорты заходишь? Чтобы чувствовать, когда убирать. Ага. 550 метров у нас отцепка. Отцепляет даже. сорта. О, класс. Класс. Вот. Скорее всего, с этого черного поля исходит поток подтягивается сгоревшего да, на буксировщике подтягиваем следующий план 1,9 метров в секунду да нет это заброс заброс Откуда это был нажимаю event да нажал 46 плюс 5 51 как раз когда старт откроется и первые первые минуты это старта будет? Если что, скажу повторить. Хорошо. Ох, опять карусель. Карусель, карусель, да. карусель. это праздник для нас. Прокатись на нашей карусели. Да, мясорубочка опять. Ну, друзья, классическая ситуация. Выгодная точка. Недалеко от стартового набора. От стартовой линии. Стартовая линия сзади осталась. Соответственно, все тут с кейком и кегейкают, пытаются набрать. это как народу много, как шутит поток столько не выдерживает. Представляете, они все вместе толкают воздух вниз. Бедный поток пытается опуститься. То есть, понимаете, вот в этом воздухе подвешено, каждый планер 800 килограмм висит. Несколько тонн висит в воздухе. Ужас. отродок От э, штос. как что Так это, считай, 15 тонн. Угу. Да. Вот, вот -то... 7, 15 тонн весят, выглядит. Да, фантастическая фотография и как это выглядит в реальности а вокруг кресты кресты кресты да выглядит страшненько вон друзья вот этот он на хвосте вот планера, видите он мигает да маркеры о наше тоже маркер положили лента. у нас еще 8 минут и мы можем Уже. почему 8 минут а, мы уже можем выходить? Ну да. Погнали? Ну а что, впереди облака про машину, все дела. Погнали! Наш стиль. Ну что ж, друзья, мы стартовали. Высота 2200 старта. С правой стороны подходит фронт. Вот он виден. И вот вопрос, что там дальше будет, когда этот фронт подойдет. То ли будет очень хорошо, то ли будет очень плохо. Ну, поэтому мы видим. Ты хочешь под этой группой большой, да? Нет, вот эту отвернул. Ну сейчас градусов 30 маршрута. Ну и хорошо. Зато видим, куда идем. Видим, как иногда можно отслоняться стартовываем да. набрали 2500, стартанем лучше, было 2200 старт, сейчас 2400 стартанем, даже больше Мы до них даже не будем доходить Да, вот уже можно разворачиваться Вот такое направление У смысл через облачко пройти а, Идем, вот вспышечка, все Стартовали. Радусло. То есть ты через само облако не пойдешь старое, да? А? Через старое не пойдешь облако. Нет. Понятно. Ладно, погнали. И тот второй тоже стартовал. Ну, а у нас там целая стая стартовала, да. Ну, он как-то лучше идет, но медленнее. Градусом 110 влево вспышка. Да. -hmm. Да. Так, справа уже будущие грозы. Если она висит, то она не растет, она кислая. Так вот все будет. фронт Две угу. то дурацкий. Дэви лучше. Почему-то. Но ныряет как ты. Акула? Акула. Вот сейчас впереди. Сколько? Хорошо. Хорошо. Не будем набирать. Но он проходит вперед. Но Акула. это шарк. Ага. Поэтому и говорю. Акула. Акула. Это поляки, наверное. Фрезеры. Приз... При... Вчерашние призовики. Да? Ага. На втором месте они. Вот и компания подобралась. Акула с нами летит. Второе место вчерашнего дня. По идее, мы должны были вчера быть после них. на меня, но сейчас полетим вместе. Но, но выигрывает не тот, кто быстрее летит, а тот, кто больше очков набирает. Да. И меньше стропных. Ну, в итоге. Но игра не стоит свечи. Не, не стоит свечи. Пушка-то. Друзья, Что? мы подходим к поворотному пункту. С нами Виншарк летит. Рядышком уже ну, как шлиц, периодически ныряем то он, то мы. Э -э, до поворотника 2 километра всего лишь. Сейчас его уже покнем. Берем такие небольшие пык-пык-пык. О! И дайте какой-то пы -пы -пык, пык. До метра. Но уже имеет смысл брать поворотники. Дальше уже думать обо всем вот такую рядом совсем. Осторожно злая акула. Надеюсь, акула через право будет разворачиваться. Не знаю. Что Сейчас увидим. По его развороту. Сейчас у меня сделать, такие можно. же вопросы стоят. В Какую сторону акула будет поворачивать, да? Может, петлейше? Да. Ага. Подходим. Вот. Справа пошла акула. Ну а давай, мы... За ними будет меньше. Пошли дальше. Вот, вот над вот, головой, да. смотри. Ага. И над головой прям по курсу тоже. Поэтому у нас чуть-чуть тут и держало. Но Короче, сейчас да. он, наверное, пойдет туда далеко. Сейчас посмотрим, да, посмотрим что. Да. что у него в голове. Да. Да. Непонятно. Непонятно. Мне тоже. Нам, по идее, чуть правее надо. Так. Есть у нас два варианта. Спуск справа. А? На два часа вспышка. Ну да. Вот. Первую маленькую. Ну да, маленькая, а потом там потесеет что-то. Ну погнали так. Компании в конце концов по такой погоде легче. Тем более компания вот так приятная. 275. Вот тут сверху проходит справа. высоко, а зараза. Так, до следующего поворотника 76 километров. Так, одна гряда поперек стоит, вот здесь должно поддерживать, так и есть. Вот посмотри. Ну да, да, да, да. Тогда следующая стоит, и там потом третья. Тут полуволновое такое движение. Ага. Вот, это как ротор, как в прошлый раз. Ага. Минус за ротором огромный. 1300 высота. Вот, друзья, наше сегодняшнее задание... Такая кочерга хитрая. О, то есть все точки отмечены, радиусы. И задумай трэм, трэм, трэм, трэм. Все это отрымкать. Вот трымкаем второй поворотный пункт. Ну, шар с нами летит. Капитан Оптимизм закручивает выдопоток. Браво уже до. Надо что-то брать, чтобы совсем низко не провалиться, поток Он к нам к шар подходит. А, -а, а не знаю, будет ругаться или радоваться тому, что их взяли. Сейчас раскрутим. Особенно вместе. Одни не восемь средний. Давай до двух сейчас. Давай, два, один. Два. над нами проходят угу. в ту сторону еще даже комментировать нечего капитан оптимизм сейчас сосредоточен сел на хвост шарку вот ну, есть два варианта вот так 25 но раз два не ну туда тоже криво будет пошли вот так что как мы идем, пошли. Ну и все. Потому что вот новая вспышечка под по, по, ну, по да, дороге. Да, да. И да, да. ну, пошли. Странно. И ты до нее еще не дошел, Шеф. Да-да-да. Ты да, же пошел. меня сам учил, что я просто да. голову вертикально. Жду, жду я. У меня такое чувство, что оттуда вообще нам совсем.. Сейчас будем прыгать к этой. Направо до нас будет. Ну и прыгает направо. Кочерга получилась, конечно. Да? Кочерга получилась, конечно. Ну и что? Ну, что не поделаешь. Зато наша. Настоящая наша. Наша кочерга, да. Зато гарантированно по ветру сейчас идем на следующую вспышку. То есть как бы в секторе, в котором должны цапнуть, по идее. Если там хоть что-то будет. Да, если тут будет что-то. Ну что, пока минус 5 мы поймали. Значит, yeah, значит, вот это значит где ты работает. Ну и где ты живешь? Ну, даже не успел закрутить в минуса, попал. Да скорость, больше скорость, чем. Скорость, скорость, не... Ну, минус 5 же. Ну и 5, хорошо, мы ищем. Оно здесь где-то живет. Если ты будешь на 150 проходить, не настоит... Да, подожди. Короче. Короче, настолько Проверяю. узенький... Настолько узенький был, что мы не успели завернуть. Надо было как Для вчера с спробую. перегрузкой. Да, 1200. Видишь, я говорю, что вот под этим эти вспущечками, они, конечно, хороши, но... Мне кажется, очень сильно удлинять линию пути. Не стоит, потому что вероятность работы их очень велика. Нет, мы просто не... Они не просто так тут стоят. Мы э, с тобой Скорость просто... больше. А? Скорость чуть больше. Мы с тобой просто не смогли... Вот, крутится. Сейчас. Чуть-чуть правее. Мы не, не смогли определить до этого момента, как они работают с какой стороны приходить, потому что мы не были низко, мы сразу последние со своего ряда, и, и низко практически не были, да? А если ты успел бы пощупать, то таких вопросов бы не было. Ты бы знал, прихожу, да и все. А кто крутит впереди? Ну вот, сверху сейчас. На... Видишь или а нет? Нет, да. И потом тогда влево тоже крутят. Следующий, потому что тут такими волновыми и вот слева круги тоже. Да да да. А я вот слева слишком... это по направлению маршрута нашего. Ну и где ты живешь? Фу. Ну, друзья, вот такая битва с перегрузкой. Остается мне по полной программе Перегрузка периодически до 2G бывает Когда шеф рубится по полной программе Тяжело Вон, друзья, какой длинный набор получился 2100 метров мы пока добрали И вот эти вспышечки, они, конечно Это южный ветер, облака южного ветра Они вроде как есть, облака Но не каждая из них работает И вот, кстати, Прям по курсу ниже нас планер крутит какой-то, да? Да. По линии выхода на маршрут. Ну, Но ниже. Потому а что там еще поток будет. Да, Может да, да, через да, его Поток пройти. Может, пошли? Ну, а точно сейчас на уже... Наверху, да, сейчас, если не... не задышит. Потому что там, видишь, и на земле тень. Ну, ага. где тот выход? 10 градусов влево, 10 а вот. градусов влево. Вижу, вот он крутит, вот Вижу. видишь. Молодец, я, шеф. Ну хоть чуть-чуть похвали. Да-да. Хвалю. А, ура, меня хвалят, друзья. Как его Бобби похвалили. Шарика похвалили. Да ты как домашняя собака, ну уже <свистит> не, не, даже не волк уже тебя как-то уже при при.. Как там? Приручили. Приручили но уже. Я не каждому отдаюсь. В смысле, даюсь. Да. Есть у меня замечание по этому поводу, но промолчу. Ай, ладно тебе. Да, так вот, как Клаус про такую погоду говорил, что я как-то прихожу, Клаус говорю, я, наверное, летать разучился. почему? Я говорю, каждое в десятое облако работает, там, пятое. Где Егор? Так это нормально, это ж южный ветер. Когда южный ветер, так и работает каждая пятая. пышечка на чуть правее будет. Да-да-да, нам надо и по, а, и по курсу поправиться, да. Ну и привером что то. Все хорошо. До поворотника 48 километров, друзья аэродром наш справа остается вот эти озера наши большие мы вот туда-сюда шатаем туда-сюда туда-сюда никакого разнообразия так сейчас здесь опять стоит волновое движение сейчас нам как бы попасть хорошо было бы вдоль волнового но положительного да отрицательно было бы похуже а вот сейчас у нас минус 5. Вот, над головой. И, сушечкой, и, ага, и ничего. Понимаешь? Да. Давай к этому волновому. Либо.. Либо пан, либо пропал. Ну давай. Чуть-чуть к нему и тогда вдоль. Хорошо. Потому что это поперек э, этого. этого должно быть. Ветра. Ага. Там, ну, не знаю волновое а поток ты взял эту ничего не скажешь хороший ну, мне кажется как раз работает край этого озера не озеро потоке. вот тут все складывается ну понятно сильный поток над ним ветер раскачивает облака получается аля волновое что-то да но и сразу выпали да ну выпали да против вето на Да. Да против ветра вот таким курсом. Но. Может будет... Все, пошли. По ветру выпадаешь просто. А что ты? Пошли. Не добра... Да, ты не хочешь добрать? но ну, пошли. Но хочу вдоль сейчас, вот по этому краюшку, вот этих. Ну, капитан оптимизм, какой-то гениальный план, тут я помалкиваю. А можно я отстегнусь? Можно. Я хочу пить. Я нервничаю, хочу пить. хорошо идет змеи. Философия пока сработала, но надалеко ли? Ну вот непонятно надалеко ли. Так, отстегиваюсь от планера, но в смысле от ремней, полез да. Дальше наблюдаю. Петь петель не крути. Петель нет. Но по курсу наблюдаю планера. Акробатический рок-н-рол. Называется забудь себе водички. Представляешь, ты меня потеряешь? Раз, и улетел твой Капайлот. Через фонарь открывшийся. Ну, Что ты делаешь Будешь пикировать меня подбирать? Да. Спасибо, друг. Ой. Ну в одном только слушай. В каком? Если парашют не раскроется. Ага. Ну да. Ну, ну тут чуть -чуть еще мере, крутят. Да, да. Подожди, крутят. Крутим. Сейчас посмотрим, что они тут имеют. Почему так высоко? Да, высоко. И почему у нас низко ничто не берет? И... с вами. Мы свое найдем. Не знаю, не буду. по прямой что тут набирать летишь себе да набираешь ну прям по курсу у тебя нормально облак впереди вот уже и да, да, и потом оно как раз нам да, подворачивает да, да. и туда... как раз до поворотника дойдем я водички поплю да -да. А здесь прям как гряда сформировалась смотри прям да -да. красавчик красивая пресс, аккурат поворотник до поворотника 24 мы как раз по гряде до него и дошпарим это примерно то место где кстати мы вчера набирали да. вот этот город вот это река Тиса. только мы вчера сюда пришли низко-низко, а сегодня высоко-высоко. Ну что, я думаю, что если будет сильный поток, надо брать его до кромки, да? Так легче будет идти. Но я не понимаю, которое место, потому что залезаешь, ну, кромка даже все. Но потом там волновое Нет. растекание какое-то. Ох ты ж, бля. Печку сделал шеф, невесомость, вареометр зашкалило и не вывалился, но это будет метров 5 Висит стрелка, да, это шеф прям коронный твой выход сегодня, пиво, бутылку заработал, спасибо, класс. Ну, вот это вот на соединителе несколько лучше, чем то, что мы сейчас ловили до этого. Ух! 2.4 упала скороподъемность. А пошли дальше по предмету. И нам до поворотника 22, прям я, думаю, мы будем что-то тут еще брать. Главное, что мы высоту более-менее восстановили, так что не страшно лететь было, и все. И поближе к облакам считаться все лучше будет. Фу, Погнали. Погнали. Городочек у нас Немножечко виляем, друзья, но зато идем под грядами, видите? Сейчас подойдем, дойдем, чуть правее подвернем, почти по линии пути будет. Хорошего вот у них дофигачим до, до поворотника а может сейчас подберем потому что впереди кто-то грудит да до поворотника осталось 13 километров а далеко не один на нашей вот высоте сейчас проскочит вверх а другой ниже угу. ух ты как он хорошо набирает мы можем подстроиться сейчас сейчас подберем сейчас, сейчас, сейчас. открытый класс. Думаешь. Да, покрыли вида. Ну что ты ешь? Скорость, брось до 110. Что? Скорость до 110, брось. Нормально. Угу. О, вот, до пяти. Хорошо. Я, я сдалека, я говорю, они очень хорошо набирали. Мы пока Вы отстрельнули, пяти. да? А? Прям стреляли хорошо, да? Да, да, они гораздо ниже были оба. И потом смотрю. Жух! Ну, посмотрим. У этих тоже мысли всякие сейчас. Потому что мы тут 2.8 вряд ли возьмем. Тем более, что слабеет у меня. Ну пошли тогда чего. Пошли чуть то Мы сюда, если что, вернемся на обратном пути. Не, это не обратный. Нам а -а, не поворотник да? дальше. А -а. еще, ну в смысле, идем и идем и идем. А потом да, после поворотника по налево получится поворот. Чуть-чуть сбились, они тоже с центра, но мы крутить не будем. Но видишь, как он вышел мы там? А? Да, мы по прямой набираем. 2,7 так сколько потом до поворотника 10. 28 вот это и потом направо ну, тут практически сразу ну вот практически ты на поворотник идешь нормально и облако поднимает и его там подержал да, я думаю отлично будет 8 километров до, до поворотного пункта как раз в сторону поворотника висит облако здесь хорошо кусочек прошли мне нравится а нас поднимает по этой дороге на этой конвергенции как раз удачно друзья это конвергенция видите видно кстати как как как она как волновая но это вот именно столкновение воздушных вас очень красиво сейчас все видно капитан оптимизм поймал эту конвергенцию и прется от нее, как ребенок. Так, 4 километра до поворотника. Чуть-чуть левее. Ты на центр сейчас летишь. А надо немножечко левее. Клюнуть поворотник, выгони чуть левее. Ага, вот. Где-то Вот так. Так, и на следующий поворотный пункт. До него 74 километра, друзья. Рулей? Рулей не хватает. Одно. Одно крыло. Вниз, а другое вверх. Не хватает. Рулей. Мы как раз на, на этой. На линии пути. Да, 5 метров. Ну вот смотри, справа, правее чуть вспышечка наверное, да? Да. На неё? Да. Хорошо, погнали. Подходим к вспышке. Ничего. Опа, оп, у нас ещё не дошли ещё. Так. ну Сейчас. Вот, теперь дошли. Это ничего. Ну, слабенько, да, согласны что а? не имеет смысла такую. Ну, Дальше, вон, вспышка следующая, красивая. Только нам правее сейчас, надо. Сейчас, подожди. Подправиться надо. А я... Ну, возможно. Видишь, тут какая-то конвергенция здесь тоже. Нам, а нам надо... Правее, вон, вспышка на два часа. Вижу, правее на два. И перед носом, перед носом молодая. Будет... А? Но в любом случае, подвернуть направо надо сейчас. Я, Я хотел... бы хотел в конвергенцию зайти, вот эту, и по краю тогда, нам сколько, 65 километров. <звы> У меня идея, вот, опять на конвергенцию, по краю. Ну, ну, понятно. Ну, давай. Не знаю, этот ли край или нет, этот, но... Речь тут тоже как бы в пушечки молодые идут. Тоже как бы сейчас полезешь под эту плиту, первого знаешь, будет она работать или нет. А это конвергенция, потому что разный, на разных высотах, э, разный воздух. Э... Закрылки забывай. Да, да, да. У меня вспышка да. нет Справа планер идет. Бросил тот потом пива. Что, справа планер был? Да, но он будет на переходе. Так же, ну вот этот, который... Он, видимо, там поток бросил. пошел с нами. Ну тоже хуйня, не стой. Ну, пошли дальше. Он тоже остановился. Протяни под него, попробуй. Попробуй. метров он выше, я за ним буду следить. Хорошо. Уже ниже кто-то пришел. Набрали мы 200. И прямо по кушечка следующая выпрела. Поэтому мы немножко добра, ушли. Поток начал слабеть. Вот. Сейчас эта спушечка дает нам некоторую надежду, а потом вот далеко от ну, как раз тоже по пути, так что все не Где живет наш сильный поток? Вот спушечка над нами, справа вот город, куда нам надо, на повороте, нам надо с высотой. А? Не попали! Нима, ка бывает. Давай. Вискобуна поситаико. Нет, и ведение, потайко. не потаико. Мне нравится. Он пошел как-то по другому. Тем спышечком сейчас посмотрим, будет отворачивать поворотник больше. Давай. Не забывай разгоняться. Ну это почти в почти в сторону. Плюс мы идем по ветру, это может быть всегда цепочка потоков. Да, он нашего класса отвернул вот на поворотник. до поворотника. Интересная гряда. Угу. Городочки и садочки. Он впереди где-то, да? Впереди 11 с половиной часа. Ага. Повыше. Рыщет? Да. Рыщет? Ну и впереди он, как говорится. Далеко в коне. Да, минус 3-4 мы отхватили. Но здесь. он прошел тоже этому, да, увы. по этой. Чем это как продолжается? Ну что-то, я думаю, что придется поэтому развернемся по правой стороне возвращаться. Я что-то на эти леса совсем не готов. Угу. Сколько километров? Четыре. Ну посмотрим, что тот будет делать. Три Но... километра осталось. Да, друзья, вот такая классика, когда идешь на поворотный пункт, тут уже деваться некуда, нужно взять, потом разбираться с высотой сейчас уже ничего не поделаешь надо и потом в обратную сторону фактически да вот а вот на Я думаю пойдем. вот он вот он видишь а вижу развернулся налево пой пойдет наверное потому что я тоже таких э, нерискованных не вижу ну, собственно да Давай вместе как-то веселее, скорость брось перед поворотником за 150, чтобы легче развернуться было. Не боись, все нормально. Мусанский. Оп, поворот не деляли. И вот куда-нибудь под облака, наверное, мы пойдем. Сюда пойдем, на самую близкую. Меньше, так. Нет, это совсем стом. не по маршруту, это до удаления от да, да, маршрута, да, шеф. Да, да, да, все, все, все, все, все. Вот так нормально будет. Да, да, да. А Даже и тот идет. Да. А высота тает 1200 и снижение до минус 5 метров в секунду. Как говорится, вечер перестает быть томным. Сейчас против ветра идем. Против ветра против солнца. Ветер южный. Ветер южный никому не нужный. Опять минус пять. Даже поговорка есть. Опять минус пять. Вот. Ну, реально, держи стрелка на минус 5. Средняя, минус 3,7 метров. Минус 4.0. Вот это мы отхватили. Из дюлей от природы. Минус с половиной. Вот такого у нас еще не встречалось. И, и тут опять. Ты его видишь? Нет. Пока. Наверное, и у него не очень-то клюет. Здесь надо в любом случае выбираться. В любом случае выберемся. Одна д нами. Угу. Крутить. Ну хорошо, спокойненько добираем дальше. Фух. Ну как минус А до минус пяти, так и потоки до пяти. Набираем вам это красивая картиночка. Ну, так, в среднем 3-5, забросы идут, высота уже 1700, отправили немножко высоту, в этом потоке уже 400 метров набрали, и продолжаем это делать. А над нами вот такое облако пыхло, когда мы сюда шли, была скушечка маленькая, сейчас уже такое себе облачко. стремительно несёмся к нему. Я говорю, в нижней точке, когда набирали сейчас, перед набором, ага. Средняя скорость маршрута была 132, а -а -а. Пока, когда закончили 123, местами поменялись ну, цифры. Цифры, да. Ну а что ты хочешь, мы набрали 1133 метра, извините. Да -да. Нам, кстати, по задаче осталось набрать э -э, 1700 метров еще. При каком МакРейде? При два 2,5 половиной. Так что вполне идем хорошо. Так. Есть варианты, Вариант, на который я сейчас лечу, ага. на вспышечку, потом повернуть. Но ты учти, сейчас по ветру сливаешься. Во, поэтому я с тобой. Ну вот сливаться по ветру, ты, кстати, выход из потока сделал по ветру. Но не критично, вспышечка близко, поэтому и угол небольшой, поэтому не страшно. А потом подвернем. Так, потому что там опять стоит конвергенция, но до нее надо добраться. Да. Но да. мое предложение сейчас вот эту вспышку берем. Ага. Тогда по пути уже поправиться вправо, там стоит тоже 5 какая-то вспышка. И ну, тогда ну, на да. эту конвергенцию. Да. Согласен. Друзья, 64 километра до следующего поворотного пункта. По сути у нас. Там было была понятна картинка. Мы двигаемся вперед, вот на этот поворотный пункт, и от него уже до финиш. То есть осталась кочерга тык и тык. То есть 63 километра, ну и там километров 40. все нормально. Вот с мы на нее идем. И до поворотник мы придем на 129 метров под землей. Поэтому будем набирать. Ну, и на чем? И почем? Ну, неплохо, крутится. Зря ты так это отонял сразу. Нет, нет. Я не сразу. На чемпионате мира лохов не Меньше лохов, чем на национальных. Смотри, с первой же спирали 1 в 3. Соответственно, подправимся под вот этой вспышечкой. Нормально. Если так пойдешь, шеф, то ты до долет скоро наберешь. Я тебе, а я тебе сейчас расскажу, сколько тебе надо. Полтора километра, ты набери мне, пожалуйста. Да, лед. Три с половиной не можем набрать. Угу. Смотри, как ты хорошо вышел, то шеф. А? Лапочка, посмотри, как ты хорошо вышел. Ты по прямой набираешь лучше, чем по кривой. Две-двести, отлично. Все, друзья. сторону. Угу. в сторону. Воротного пункта, до него 59 километров, но по задаче осталось 1100 метров набрать, видишь, ты уже час отыграл. Не больше. Мне больше. Да? Ну, ладно. ладно. Друзья, попали в какую-то отрицательную энергетическую линию, э -э было 1400 нужно было набрать, а сейчас уже 1700. Слили все бесконечное количество высоты, опять высота 1100. Просто пули, причем за, за очень непродолжительное время. Слушай, шеф, а крутят где-нибудь впереди? Что? Крутят? Уже прошли мы под ними, и там ничего не было! Ну? Ничего. Ничего. Здесь где-то должен быть, ну, не просто. Справа 90. Он а? Справа 90, по картинке. По картинке. Вот сейчас по прямой, ну, вот по прямой сейчас. Должен воткнуться. И направо. Бедно набрали э, высоты, две 2 две 2, и двигаемся в сторону по маршруту дальше, до поворотника 35 пять километров. Предыдущий переход был очень неудачный, мы слили километр высоты практически не на, не на, не на совсем недалеко дистанции. К сожалению, нашли неудачную линию, вот сейчас, видите, нас придерживают какие-то долики, хотя мы летим на 200, а там стрелка повисла на минус 5, и пусть на голове Сейчас сэр. уже опять повисли. Опять повисла? Да. Ну, видимо, между потоками какие-то адские исходники, то есть не настолько сильные потоки, настолько сильные сходники. или просто нам не везет? Одно из трех. Друзья, река вот эта Тиса, вот этот городочек, за которым нам всегда везло. И подлетаем к облаку, под которым нам опять же везло по дороге сюда, да? Не Но это было другое облако два дня. Нет, ситуация. другое нет у меня на. Да. Думаешь, не будет ничего? Здесь будет что-то. Хорошо, что хорошо бы, хорошо бы что-было. Ветер справа. Соответственно, тебе надо это будет начать на ветер Я, я по, Ты по центр и потом подвернешь, да? Потом посмотрю, а то тут. Тут против ветра выскакиваешь минуса тот который там планер крутил по ветру от вспышки хорошие так что тут пошли мы по классике то минуса собрали то есть видишь когда это да. конвергенция и, ну опыт нужен Можно на скрутить. эту конвергенцию давай закрутим шеф Давай, давай, только не... Право, мне кажется. Слушай. Да? Попробуем мы по-другому. Мы сейчас не по маршруту идем. А? Ну ладно. У нас все будет по маршруту. Ох, самая волнительная часть, друзья, наступает. Долет. Капитан Оптимизм, он... Оптимистичен, я бы вот здесь докрутил бы и спокойно шел бы. Спокойно не ты не пойдешь, потому что когда конвергенция, никакого спокойства тут не будет. Понятно. Но... На конвергенции есть два варианта. Либо ты попадаешь в минуса, как мы попали, либо поп... и тогда уже там набирай, не набирай. Каждый раз будешь набирать и понемножку двигаться. А другой вариант это попасть в положительную. Тогда не надо. Добирать. Смотри. А отрицательную. Вот, смотри, мы такой, таким крючком сделаем. Это как бы выглядит совсем нелогично. Но посмотрим. Может того и не будем брать. Но тот работающий вершина да, но ровная. Не по пути. Но мы все равно крючок будем делать к нему. Мы это пройдем. Следующее чуть-чуть поправее. Лерея, и тогда направо. Ну, ладно. Ладно? Да. Ну, хорошо. Ох, волнуюсь я. Не волнуйся, ну как-то долетим. Как-то, да. Ну, уже я в азарте, ты меня ну, за... заазортировал, я сейчас... Вот, мне кажется, вот здесь прям будет эх. И вот тут можно там брать, и так, эти кей -э -э. Ура. Ура. Шеф. вот я хотел чтобы ты да? это сделал О. отлично 4 метра за первую спираль ну, здесь доберем и сразу же домой не думаю ну мне еще нет но посмотрим Ну, хороший поток прямо Две 200 и они начинают с фонтани. Ну, пока и наш не Сейчас, вот Мне показывают, что нам надо добрать высоту финиша 200 метров. 200 же финиш или 300? Линию пересекать 300 метров от высоты аэродрома или 380 ага, на МСЛ. Понятно. Ну, тогда нам надо 100 метров еще, ну, ой, 200 метров набрать. 263 у меня с 50 резервами. Все, выходим Здесь еще Так, и нам надо направо Да, нам надо направо по дороге облако будет под ним еще вправо а я через это потом следующий я сейчас ну хорошо хорошо так такой курс правильный влево точно не стоит и это даже не по дороге чуть-чуть ничего справимся О, я же говорил что тут будет энергетическая линия облака и сейчас подверден на поворотник ну так линия потому что следующий должен быть направо да да да да сейчас сейчас сейчас уже уже уже уже а Подожди, подожди. Сейчас уже вот прям в нем надо направо подворачивать. Да все, мы подвернем. Мы прямо на поворотник уйдем под этой лент, лентой. Да. Вот, вот, да. вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Битлз. Для поворотника восемь, как раз под облаками. Хорошо, а так бы, друзья, шли через дорогу. И сейчас совпадает с линией маршрута уже Прима, домой. Да. И хочешь чуть правее взять? Правее? Правее. Ну, смотри, поставь наверх, поставь на да, цельный углу да. Ты его сбоку обходишь. Ну, давай, ты взял, ты взял. Да. По-моему, там живет. Но может и здесь жить. Потому что они тупые. Возможно, мне минусов нет. Вот я Но живет ими. он там. И поэтому сейчас курс пока да, подержи. Да, да, да, да. Во, во, во, во, вот так. На, отдал. Ну, тут два пилота на одном плане где-то слишком много. Слишком много. Правее поворотник. Сейчас посмотрим. Для него четыре километра. Ну, давай, может. Ну, большое облако висит. Да, ну, давай. Давай, вот так, да. Мы проходим поворотник, и дальше все время по прямой до дома. Сейчас на повороте не проворот и просто вот так проскакиваем. Прямо. Главное не проскочить. Да. Не, ну прямо он по Ну что, последний поворотник. Друзья, как это выглядит. Прямо. 236. Немножко не хватает высоты. Планер какой-то летит. Летит правый борт. Я к тому, что под ты какой-то коррекцию будешь делать, я посередине. По по середине. Медленнее. Подсобрать, надо здесь подсобрать. Энергии. Ну а сейчас еще будет, сейчас еще порция будет. все. Не, вот гаси, это, вот, вот. не гасить скорость кушай, надо. Кушай, кушай, кушай, кушаем, кушай, кушай. Кушаем, кушаем. Спокойно, спокойно, Кушай, кушай ам, ам, ам, ам, ням, ням, ням, ням. Потом под конец разгонимся. Вот. Как раз линия твоя любимая, энергетическая. Да. Вот она цепочечка нам хорошо встает. Это там плата за минуса те адовые, которые мы нашли себе на, на предназначение. Ну, видишь, там... там Эту-то все поймают. Потому а, что тут думать не надо. А там, а там, там надо мы... было подумать и не, ну, не как, всех не успели подумать. Мы не успели подумать, как разменяли тысячу. Все, что ж ты хочешь-то? Ну вот, шпарим дальше. До поворотного 38 стремляющего. Ну и соответственно там чуть-чуть за -чуть аэродром остается. Фу. Так. Ну, коллега-надолёт у нас есть. Где? Вот там, ныряет. Ныряет? Ну, ныряет. О, как нырнул. Минуса, наверное, там хорошие. Либо перебор у него. О, какой наш... Что, ты, дыряешь через восходящий? А? Дыряешь через восходящий? <звы> Ой, ёбаномать! Да, шеф посол в азар, друзья, все, Это уже серьезно. Ну вот у нас гряда прям до аэродрома стоит, так что мы ну, поднесем. Ну, не до аэродрома, спальни. нет. Нет? Нет, она а, будет а, вот, нет, вот до, у нас поворотный выправляешь. До, поворотника, до, до 35, нормально. Это за этими прудами будет выпрямляющий. Ну да, я знаю. Yeah. Фух. Ге-ге-гей-гей. Шпарим. Самая волнительная часть наступила. Долет. То, чего я боюсь. Отложу камеру. Да, друзья. Залетик идет. Скорость 220. Потому что мы идут под всеми этими облаками. В конце нас попридержало. У меня избыток высоты метров, но капитан оптимизм сожжет это в топке скорости. Мы еще минуса найдем по дороге, наверное. Но есть шанс, что он так разговорился, что найдет только плюса, только вперед. Ну, кто-то еще на долета. долета. Отличный долет идет. Аэродром вот там, вот пруды, за прудами, аэродром стремляющий и где-то там Шагал. наш аэродром. Наш уши заложила. минус 4,6 метров в секунду на средней стрелка просто повисла в минусе, мы на долете до поворотного стремляющего 16, ну и так в таком минусе конечно запас, вон, минус 5,2, минус 5,1. Как говорится, то пусто, то пусто, Ну до этого было хорошо зато. Ну уже тут ничего не поделаешь, парим. Зачем запас нужен? Вот затем, тем, что было там испыток вообще метров 400, бац, 200 метров, как корова языков снижала. При этом мы надо понимать, что идем на 220 скорости, то есть э, прошиваем эту всю муть минусовую со страшной силой. Ну вот, а вот и фронт обещанный, который обещали, который все боялись. Переключить частоту. Ага. Please change frequency. <реклама> Такой интересный аппендикс. Речь пятицы. <реклама> Докладывают где вода до лёд, а нам ещё добудется 10 километров. 10, потом... Вон он аэродром наш скорость 220 240 километров в час вот смотрите капитан оптимизм наяривает 250 наживает даже принцесса заорала больше нельзя больше нельзя говорит Вижу все, понял ошибку. Прости. Ты бы сказал, что он километр. Я, блядь, чуть не обосрался. Ну, у меня сработало. А -а -а. Ну, я же тоже нежно только. Я же тебя хотел чуть-чуть помочь. Да, да. Друзья, чуть ли наш экипаж только зачел. Я бил не тот радиус поворотника последнего не километр, а... меньше, Ой, 500 метров. Я соответственно, хотел помочь. И мы начали на скорости 250 бороться за ручку. Ну я, конечно, как боролся, я нежно погладил ее, но капитаном кидем присел. Ну, шасси вы выпускать Выпуск. будешь? Можно и без шасси. Ну ты только сделай 150, потому что на четверке торвет. Выпускаю. А -а -а. а -а -а. Что-то там зажало у тебя. Или нет? Нормально все? У меня все нормально. Все нормально? Никакую бутылку не зажало? Нет. Да. Хорошо. А ты доложился, что мы садимся? Да. Их очень много сейчас всех не сосчитать. Еще, да. еще какой дурак между нами вот эти два я слежу за ними мы выше выше них короче нас обогнали через низ у победителя будет под 140 а у нас сколько 132 но кто знал что такие восходящие будут по дороге ну, надо смотреть, как говорится, чуть-чуть. под креду хорошую поста попали. Ну, она была видна издалека. Ну, там кто-то из земли, земли получил. Ну, больше, чем 200 мы шли, 250 уже идти-то нельзя было. А? Быстрее-то и лететь нельзя было. Нет, ну, мы зря набирали высоту. Мы, мы время как... потеряли и там. Ты будешь длинную присаду делать? Ну, пропускаю. Один уже зашел, другой нам слева. Ниже. Видишь? Ну, вот. Мне надо его пропустить. Вот тогда он. Тогда я буду. Еще не выпускай. Ну, сейчас шест, пятерочку, шестерочку. О! Между нами проскочил, идиот. Оу! Сколько их? На лендинг закрутил. Ну, ты смотри, что Я творится. На лендинг еще. Да. А, давай. А, на лендинг? На лендинг. Да, такого я не видела Ты хочешь перелететь, да? Ну, хочу, мы тут снизимся, не боись, на лендинге у тебя же Я смотрю, что это делает друзья, как Лика получается. О, и тормозит он сразу. Видишь, что... Не работают твои тормоза ну, Что ты хочешь? 800, 50, 700 килограмм? 800 остановить Одним маленьким тормозочком Ты принцессу там, не обижай Фу. Ну что, да. полеты полетали? А? Полетали Полетали, да, весело было, шеф Мне кажется, ну, бегом на меня а? Ты доволен? С собой не очень Я с собой не доволен Ой, Но, в целом мы стараемся. Побежал за машиной. Ну конечно побежал. Можно я парашют отстегну? Можно. А, а быстрее, можно быстрее сниму? побежишь? С парашютом? Без. Что ты планер охраняешь, чтобы никто не сбил? Друзья, тут крайне важно, вот мы приземлились, идти и все время смотреть направо, оттуда, откуда могут приблизиться планерочки, потому что вот видите едет на нас планерочек. И ничего не боится. Ой-ой, ой Я от него видите, отбежал на всякий случай. О! Эх! А это наши. На кейп то! Ща я смогу? Ловай, смоги, как грейды, как и карш, да я. Ну карш ты Ну герои. Ой, ой, ой. Ветер какой жуткий задувает. Туловище во всю нужно смотреть. Вот видите, Красноносы наш коллега прилетел. Сейчас моя задача как можно быстрее. Готовить эвакуации и эвакуировать. Сидишь, друзья, это так себе в машине сидишь. И тут раз, планер. А вот за следующий. Блин, я пытаюсь проехать, а тут постоянно идут один, второй, следующий. Пачками заходят. как обычно но могли и хуже